Давайте поговорим о еще нескольких э, приборах, точнее таких неких подкатегорий э, динамических плагинов, то есть плагинов для работы с динамикой звука, э, о которых мы еще не говорили, которые тоже стоит здесь рассмотреть в рамках этого курса. Первый тип это транзин-дизайнеры. Наверняка вы тоже с ними сталкивались. Если нет, то я сейчас расскажу, для чего они нужны. Очень полезные плагины для барабанов, например, вообще Must Have, я считаю. Я ими очень часто пользуюсь. А, давайте на примере рабочего барабана посмотрим. А, трендин дизайнеров очень много то есть есть и у waves и ну, практически у всех производителей есть э, этот тип э, плагинов что он делает он анализирует входящий сигнал и разделяет его на атаку то есть это тот самый транзиент, про который я говорил который мы э, в уроке по компрессии э, усиливали с помощью атаки на компрессоре например на бочке вы помните щелчок то есть этот плагин э, он автоматически анализирует вот этот сигнал и разбивает его на момент атаки и на момент реализации Лиза или Сустейна у всех по-разному называется, но ну, как правило, да, атака Сустейн, а, то есть Сустейн это то, что у нас тянется после атаки, атака это сам момент щелчка, и мы можем отдельно воздействовать по громкости на эти э, два элемента, то есть мы можем, например, атаку сделать меньше, она будет мягче, у нас будет как бы такой плавный въезд в звук, то есть мы будем как бы снижать вот эту атаку, звук будет более плавный. И усиливает, например, сустейн, то есть делать громче вот, это, вот этот хвост. То есть у нас сейчас получается очень тихая атака и очень громкий хвост, который будет затухать громко. А, получается, опять же, меняется характер динамический самого звука. Именно внутри него, как он устроен. Вот на перкуссии это особенно хорошо заметно с точки зрения атаки. Давайте послушаем. А, сейчас я попробую выделить атаку. Услышан вот такой щелчок, появляется резкий. И попробую сейчас убрать его. То есть так звучал исходный звук. А так с убранной атакой. То есть звук как будто въезжает чуть по громкости, как будто у нас такой фейдин некий стоит на каждом из ударов. И то же самое с сустейным, то есть мы можем его ослабить, оставив только атаку. Например, убрать ненужный ревер или слишком длинный хвост у звука, или сделать его просто тише. Либо наоборот его усилить. То есть очень полезный прибор. Это конечно этого же всего можно, конечно же, добиться и с помощью компрессора, как я показывал. Но просто компрессор более восприимчив э, к уровню удара, а в то время как э, тр трендинг дизайнер он менее восприимчив. То есть он в принципе анализирует любой сигнал, тихий, громкий, который у него поступает и увеличивает. То есть он в любом сигнале э, выявляет, что является атакой, а что является э, э, э, сустейном и с ними работает. В то время как компрессор э, работает только с тем, что превышает порог нами установленный, как вы уже знаете. Поэтому во многих случаях, вот когда нужно подчеркнуть атаку, я лично э, люблю использовать именно трендинг-дизайнеры, э, помимо того, что я добавляю, конечно же, атаки чуть-чуть на компрессоре. Но трендин-дизайнера всегда дорабатываю, если мне не хватает. Например, в общем, миксинг например, теряется рабочий барабан. Э, я чуть-чуть усиливаю. Поставив в конце, э, после всей обработки, еще и трендин дизайнер, и добавив э, атаки, например. Э, также это полезный прибор для работы с сэмплами про если вы электронной музыкой занимаетесь а, очень часто сэмплы бывают а, хорошие имеют хорошую атаку но очень длинный или ненужный какой-то гудящий а, хвост и можно его просто сделать тише оставить атаку а, можно вовсе убрать можно наоборот оставить только хвост убрать атаку и подмешать другому сэмплу ну то есть очень масса возможностей есть и очень полезный прибор я советую хотя бы один иметь у себя в коллекции а, следующий типа это экспандеры и гейты. А, ну, давайте теперь поговорим про гейты. Это такой тоже часто встречающийся а, прибор. А, он позволяет в первую очередь убирать шумы. А, опять же, это очень полезно для барабанов. А, ну здесь у нас, наверное, например, не самый лучший, потому что здесь э, нету прям таких проникновений от других инструментов. Но часто бывают барабанные записи, что у нас попадаются э, шумят э, какие-то другие элементы барабанной установки между ударами, например, рабочего барабана. И можно поставить, э, например, гейт, э, ну допустим, от FAP фильтра я возьму, э, где можно установить порог опять же порог срабатывания гейта но только он работает наоборот он э, все что выше порога он оставляет без изменений а все что ниже порога он просто напрочь заглушает то есть просто убирает мы не слышим ничего э, что опускается ниже порога давайте послушаем вот сейчас я даже для усиления эффекта чтобы было послышнее я поставлю трендин дизайнер то усилит этот сустейн шум давайте послушаем без гейта то есть вот этот э, э, э, реверберационный хвост я сейчас усилил в сэмпле. И давайте как будто мы хотим от него избавиться, как будто у нас сэмпл такой есть изначально, мы хотим избавиться от этого шума с помощью гейта. То есть вот здесь, например, в фильтре очень наглядно показано, видно, что атака вот эта, она громче нашего порога, а вот этот хвост, он тише, и мы его не слышим уже. Все остальные органы управления те же самые, то есть тоже атака, то есть насколько резко у нас угасает этот звук. Релиз это, а, если мы не хотим, чтобы вот так вот резко давился звук, давайте послушаем еще раз. А, потому что это звучит неестественно. Давайте чуть-чуть увеличим релиз, и у нас этот спад будет более плавный, спад громкости. То есть, когда я делаю долгий релиз, у нас практически остается исходный звук вот этого ревера. Когда быстрый, то он у нас сразу уходит. То есть, таким образом можно очищать файлы от ненужного шума каких-то низко, низкоуровневых призвуков. Но опять же, это работает только тогда, когда у вас реальная динамическая разница между тем, что вам нужно оставить, и тем, что, от чего нужно избавиться. То есть, в данном случае разница есть динамическая, и поэтому гейтам легко это все убирать. Но если же уровень посторонних шумов примерно на том же уровне, что и полезный сигнал, то, к сожалению, убрать это не получится очень хорошо. Здесь также есть ни, то есть тоже колено, которое, собственно, у нас отвечает за плавность этого спада громкости. То есть, по сути, это что-то типа компрессора, только наоборот. То есть, он оставляет громкие части, превышающие порог, а все, что тише, он, наоборот, трогает и у их еще больше уменьшает. То есть, они были и так тихими, а так он их вообще в минус бесконечность, то есть, полностью их убирает по громкости. Это гейт.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 expander это что-то типа того же но только там можно работать именно а, в том режиме что наоборот усиливать общую динамику то есть если гейт именно направлен на то чтобы а, понижать то что ниже порога то например а, у экспандеров а, есть такой формат как а, отрицательная рейша сейчас я покажу на примере возьмем опять нашу бас-гитару а, например вот есть такой а, компрессор от озон я сразу настроил здесь частотную полосу Он вообще мультибенд компрессор но я сейчас его сделал такой некий сингл band чтобы было понятнее поставил на соло режим эту полосу и вот у меня есть здесь все те же параметры параллельно здесь есть лимитер здесь компрессор тоже гейт есть и вот возьмем компрессор как мы видим здесь у нас можно поставить классическое соотношение там четыре к одному 8 к одному сколько угодно также мы ставим здесь порог срабатывания, то есть вот здесь порог и здесь на графике все это видно, то есть мы видим, что у нас 4 к одному и вот это по этому линии у нас наклонная, то есть все классическое, как мы уже видели. Теперь, если я поставлю отрицательное значение, как мы видим, у нас другая сторона поднимается, то есть что это означает? Это означает, что разница в динамике у нас будет только усиливаться, то есть то, что было громким в исходном сигнале станет еще громче а то что было тихим станет еще тише это бывает очень редко когда нужно этот плагин прям необходимо использовать где-то в своей работе но бывает такое что вы получаете какую-то запись в которой вроде есть какая-то какой-то намек на динамику но он очень маленький очень слабый то есть например ну слишком пережали компрессором там какой-то Какую-то партию во время записи, такое бывает И а, если есть хотя бы минимальные какие-то перепады Все-таки в этом звуке в исходном есть То можно их еще усилить То есть сделать чуть более еще динамичным перехода от тихого к громкому, э, используя вот такую отрицательную, э, отрицательную компрессию, то есть отрицательный э, параметр ratio. Давайте послушаем на примере бас-гитары, то есть так вот она звучала в исходном виде, когда у нас нет вообще ни компрессии, ни, ни, экспан ни экспансии, ничего вообще. Здесь тоже нужно грамотно настроить порог, чтобы именно транзиент усилился нужный. Вот, сейчас, прошу прощения, сейчас это было очень громко. А, так, на всякий случай я приберу громкость. Сделаю поменьше соотношение. Ну, то есть слышно, что вот эта атака стала больше стрелять, а все остальное стало... Uh, ну, тише Но, опять же, тут uh, Пример, может быть, не самый удачный Потому что здесь бас постоянно играет Когда у нас какие-то, например, более длинные ноты uh, Тянутся в партии То там это будет более сильно усл усл Услышано И когда есть какие-то паузы Здесь у нас партия прям такая идет бесконечная Поэтому компрессор не всегда успевает uh, Грамотно срабатывать и отпускать uh, Ну, то есть, опять же, я говорю, это такой уже uh, Очень редко используемый прием Но иногда, совсем вот иногда он бывает нужен но я лично пока последний раз не помню когда я последний раз этим пользовался реально на практике но тем не менее стоит знать что такой такой такой тип антикомпрессии скажем так есть тоже и последний тип который можно сюда отнести это немножко затрагивает уже тематику следующей серии следующего выпуска просто о сложном который будет посвящен модуляционным э, эффектам. То есть это, ди, э, я имею в виду, динамические эффекты, которые э, уже применяются во времени, то есть которые э, как-то связаны с темпом, например, то есть, например, тот же самый тремоло э -э, Возьмем тремоло эффект, тоже например, поставим на вас гитару. То есть мы создаем такую внутреннюю динамику путем таких вот колебаний громкости а, с помощью вот такого специального плагина 3 например а, либо всем известной потенциальной музыки пример а, это такой сайт чейн можно это сделать с помощью компрессора а, можно сделать а, с помощью специального прибора а, по поводу компрессора я покажу это в следующем э, заключительном видео по практическим советам а сейчас я покажу специальный при прибор для такой специальный э, динамический который тоже можно отнести к модуляционным э, приборам, потому что он модулирует громкость э, исходя из темпа проекта давайте послушаем То есть все знают этот эффект когда у нас какой-то инструмент или какая-то партия как бы так качается вместе с бочкой то есть бочка ударяет у нас в этот момент э, сигнал тихий а между ударами бочки он возвращается на свою громкость это так называемый эффект сай но по сути это тоже работа с динамическим диапазоном то есть мы расширяем делаем одну ноту тише другую громче Ну что ж, я думаю, на этом все. Все остальные приборы мы рассмотрели, и давайте в следующем заключительном видео я покажу какие-то основные приемы для работе с компрессорами и дам вам несколько советов. Итак, увидимся в следующем видео.